Привет всем, рад с вами еще э, раз встретиться. Э, в этом уроке мы с вами будем смотреть э, в сторону кнопок. Э, смотрите, как это работает и как их создавать. Сперва нам нужно вот, создать два или один объект, нужно будет развернуть. Э, после чего мы э, сможем их рядом э, поставить. Э, нет, я симулировал вот в таком э, положении э, горизонтальном. Потом э, с помощью кнопки э, button мы можем создать на одном э, объекте несколько вот кнопок, которые будут соединяться э, вот, с помощью этого объекта. Мы уже поставим дарты, Даты это точки соединения между э, кнопками. Смотрите, вы, э, вы можете дарты поставить любые в любом количестве и соединять их тоже можете в любом образе чтобы их закрыть нужно будет вот этот fast and button нажать и выбрать те которые будут соединяться между собой это в дальнейшем вам поможет в изобретении сложных частей там например если вы хотите, можете и не обязательно вот так э, поставить, вот так вы тоже можете соединять. Это все зависит от э, вас самих. Еще раз вот нажимаете, если вот, это уже э, разблокирует. Вот. Мы как-то вот так соберем в кучу, и у нас получается вот... Э, Такое соединение. Это а, в дальнейшем вы можете применить в а, своих моделях, если делаете одежду, там, например. Либо а, какие-то подушки там декоративные. В декоративных подушках это этот элемент используется очень а, часто. Вот поэтому а, мы с вами его тоже рассмотрели. А, мы почти уже с вами закончили. А, этот как его знакомства с интерфейсом. У нас есть еще несколько вот интерфейс, инструментов, которые в дальнейшем могут нам помочь. Мы постараемся по их тоже, по ним тоже снять видео. Но пока на этом месте остановимся. Спасибо вам огромное за просмотр. Не забудьте подписаться и поставить лайк.